В январе 2018 года зима приходит и в жаркие страны. Так в Саудовской Аравии прошли снегопады. В административном округе Табук, который находится на северо-западе страны, легкое снежное покрывало накрыло песчаные дюны. Несмотря на пониженные температуры, местные жители радуются выпавшему снегу. что сейчас люди делают для того, чтобы этого не было? Да ничего, по факту ничего. Если это не так, ну скажите, вот любой из вас, что вы сделали вот с утра сегодня, что вы сделали вчера для объединения всех людей, для того, чтобы люди стали лучше, чище, для себя, чтобы сам стал лучше, чище, честнее, для того, чтобы пробудить в себе Любовь и уважение к ближнему. А зачем? Простой вопрос. Мне что так хорошо, да? То есть я должен бороться за то, чтобы накопить что-то, как-то выжить и тому подобное. Опять животное. Животное начинает доминировать в человеке в случае какой-то опасности. Это инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. Но, извините, если люди превращаются в стадо, то результат неизбежен. И об этом говорилось не только…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 Это не крики, «волки-волки», это неизбежность, которая, вот она, за окном. Я проще скажу, не в моих правилах предсказывать что-то, давать прогнозы, но я кратенько для уважаемых бизнесменов просто честно скажу, что я бы не делал длительных инвестиций во многие страны, но в том числе, к примеру, в Соединенные Штаты Америки, в Японию, в Китай. Вот просто не делал бы.